Спасибо тебе за знакомство». Спасибо тебе за тепло. Спасибо тебе за подарок, за смех, за улыбку, за все. Спасибо тебе за внимание. Спасибо тебе за глаза. Спасибо тебе за желание. Счастливее сделать меня. Надеюсь, что наше знакомство тебе кое-что принесло. Спасибо тебе за заботу. Еще раз. Спасибо за все.